Машинка получилась просто восхитительной. Создателям удалось в точности повторить внешний вид грузовика, снабдив его всеми необходимыми для полноты картины фишками. Тачка не может быстро разогнаться, у нее нет резиновых колес. Вместо них стоят пластиковые. Однако это ни капли не мешает наслаждаться любой дорогой. Машина очень комфортная и, что немаловажно, вместительная. Сделали ее в одном сплошном солидном черном цвете. Выглядит игрушка очень впечатляюще и интересно.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 У трактора свойственные ему большие задние и более маленькие передние колеса. Клевая завершенная работа. Не знаю, что еще сказать. Воу, да это же настоящий ход рот! Вернее, как настоящий, очень похожи на настоящий. На деле же он представляет собой кастомный вариант, движок для которого, например, автор идеи позаимствовал у своей старенькой Хонды.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 Вместе все это выглядит очень здорово и привлекательно. У самосвала быстро откидывается задний отсек. Из-за мощного двигателя, засунутого в сердце этого пластмассового красавчика, машина может без труда перевозить даже груз величиной в собственный вес. А при желании, как вы можете понимать, на самосвале можно и навалить газку при хорошей дороге. Если вдруг кому-то не нравятся самосвалы, потому что они кажутся какими-то неинтересными и обычными, то вот вам, пожалуйста, кран. Да не простой, а золотой. Вернее, желтый. Кран был специально сделан электрическим, чтобы не засорять воздух и не париться с его запуском. Ребенку куда проще нажать одну кнопочку и сразу же поехать. Кран к тому же полностью рабочий, то есть он вполне себе выполняет главную задачу любого другого крана. В этом ему помогают установленные на панели рядом с рулем рычажки. С ними ребенок научится ориентироваться в пространстве и понимать физику.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 Клёвый самодельный транспорт, ничего плохого о нем реально не сказать. А это будто какой-то грузовик из фильмов ужасов с парком аттракционов. Либо же из сказок. Больно уж он презентабельно и интересно выглядит. Первой на глаза мне попалась неповторимая гравировка на его верхней части. Она смотрится реально уместно и выглядит какой-то просто неотъемлемой частью всего грузовика. Такое, я вам скажу, редкость. Сама по себе машинка довольно маленькая, компактненькая. Имеет очень милые фары, которые, к слову, хорошо светят. Широкую решетку радиатора, небольшие колеса. В общем, вот правда, как я сказал вначале, будто грузовик приехал сюда прямо из сказки.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 В общем, идеальный игрушечный автобус. Срочно дайте мне пушку-увеличивалку, я должен кое-что сделать. Теперь я покажу вам такой спорткар, который раньше вы могли видеть только, наверное, на гонках Формулы-1 или где-то в подобных местах. На улицах города подобные не встретишь, и очень жаль. Такое недоразумение решил исправить один мужчина, создав для своего ребенка игрушечный вариант. Получился он действительно на славу. Наверное, картину сильно дополняют эти всякие наклейки по всему периметру машины. У нее лишь одно эгоистичное сиденье, и больше никакого пространства под багаж, либо что-то еще. Тачка имеет очень низкую подвеску, по полицейским на такой не покатаешься, но вот на ровной дороге зато можно дать жару. А это самодельная багги, которая ну просто ой какая крутая. Она имеет полный привод, кастомную прикольную амортизацию, сильные тормоза, мощный движок, высокую проходимость. Подобной машине не страшны даже большие горы листьев, не говоря уже о грязи и горках. Если вы когда-нибудь в жизни катались на таких тачках, то должны понимать, на что они способны. Так вот, это будто идентичный вариант, однако подстроенный под детей. Ездит баги на электричестве, имеет очень современный модный внешний вид. Покажи мне, кто такую на улице, я бы реально подумал, что это простой покупной вариант какой-то известной фирмы».